А это из ПАБА. Прости. Я угадаю. Вы попытались что-то украсть у Мартира Баррета, человека, который знал в своем доме Карди Шаилку. А. Думаю, мы должны поговорить об оборудовый запах, который вы взяли из моей спальни. Нет. Не бойтесь, Руби. Я не сдам вас в полицию. Напротив... Он пришел сюда, Собор увидел все это, Мы смотрели, мы заключили сделку. И я буду отвечать на его вопросы, а других вопросов. Кем он интересен больше всего? С урянами, урянами, постоянно. Куда они поехали? Кто приходил к ним домой? Кто звонил? Однажды он попросил меня достать из этих машинных чеки на бензин чтобы узнать, где они привели выходных. Да. нашли чек да. На следующей неделе он поехал за ними и привез мне пару да. амарханов. Да. Составьте для нас полный список своих клиентов. И имейте в виду, вы становитесь главным подозреваемым в его убийстве. Наверное, это было не себя. Я его не убивала. Правда. Плавы вы были в полночь, когда его убили. А ты собиралась спать? Алиби, у нас такое, на как у вас, так, Джек. А радуется, говорили, что в трудных обстоятельствах нужно защищать друг друга? Yes? Да. но ну, не думаю, что такое алиби будет надежно. нужно оставить на парапете, приезжай туда, положи деньги в сумку, закрой ее и уезжай. Но честное, никаких проблем быть не должно. не задерживайся там, чтобы посмотреть, кто приехал по Но вы их не увидите. Когда закончить, сюда и жди нас. Причем приедем, как мы посможем. Ты что. нам приходится без покой стыков. Уроди джека Ходжилла. А ты считаешь, что ему нужно выдать медаль за обман налоговой службы? Об этом надо сообщить, куда стоят. Разбуди меня, если я заснул. Бросов. Звоните меня, миссис Редсорн. Вот начал 20 августа 209 года. Присутствует. Злопыря у него в ночи убили. мы взяли образцы из помойного ведра? Если понадобится, можем провести анализ. Позвоните. Здравствуйте. Мы я встретил вас впервые. Я связывал ваши проблемы с трудностями жизни, плохая семья, там трудно встануть, отец алкоголик, Но я думаю, что вы сможете справиться. С помощью Джона Веверли, при его заботе и вере в пасту. Он дал нам все. И как вы ему отвечали. Только не говорите, что я в долгу перед Джоном Веверли и его женой. Они делали это ради себя. Он был эгоистичным звитушей, считавшим, что может меня изменить. О, я не хотела меняться. Я не хочу, что вам придется измениться, мисс Фрэнферна. Вы в тюрьму за убийство Мартина. Убийство? Я не убивала этого жалкого неудачника. За убийство. Я его не убивала. Вы видели, кто его убил? Да. людей. Но бывает, что быстрая помощь от боли в спине и суставах нужна мне самому. Для этого со мной всегда кетанол-крем. Уже через 20 минут кетанал помогает облегчить боль благодаря наивысшей концентрации активного вещества. И основу в строю. Кожей. Я доверяю только эксперту Лориаль-Париж. Бренду номер один в мире. Мой выбор. Возраст эксперт от Лориаль-Париж. Инновация. Про А и пептиды для тройного лифтинга. Один. Больше упругости. Два. Меньше морщин. Три Кожа подтянута. Тройной лифтинг-эффект. Я вижу результат. Возраст эксперт от Лориаль-Париж. Тройной лифтинг по доступной цене. Мы этого заслуживаем. Подписал. Железные нервы. Просто уровень магнитного. Магневый 6 фото. Секрет железных Новый вкус меликана в коллекции Картно. Встречайте новую грань совершенства. Зерна арабикейского декульта тонкого помола содержится в каждой меликанограммами и дарят вам насыщенный бесплатный вкус сваренного кофе. Новый вкус Кортно Американо. Кровянистый гастрит и язва следует бороться с причиной, а Денол подавляет основную причину хронического гастрита и язвенной болезни. Бактерию керековаттор пилори. Денол настоящая защита от язвы и гастрита. После лечения четыре Новый холодильник LG гораздо больше, чем просто холодильник. Он бережет энергию для жизни. Надежно прослужит вам долгие годы. Thank you. Прощай, столько хочешь, думаешь, но на тебя уже никогда не будут смотреть, как раньше. Даже если ты ничего не делал, и ты не сам смотришь. Думаешь, к адвокату, который будет защищать Хейли, есть дело до правды? <смех> Нет, дрема без огня. Отлично, вели машину. Не подражаем. Спасибо. Спасибо. Принесет мне чашечку кофе. Ее муж говорит, что у нее был приступ из-за декаприсии. Это да, не наверное. Алло, Миша, сколько она здесь проводит? Ну, ее отпустят домой сегодня. Фу. Хорошо, что ее муж-опытный водитель, и у него была кислородная маска. Спасибо, спасибо. Вы нам помогли. Нет. Пожалуйста, не говорите ей, что мы приходили. Хорошо. Все, что вы просили. Спасибо. До свидания. Питер привет. Том Барнери. Привет. Как дела? Я не Все успехи. И мне нужна ваша помощь, поскольку вы предлагали помочь. Мы узнали, что Флори Анамеряет. И вы хотите узнать, зачем? Мне нужно обыскать дом. Вы можете приехать и прожить у нас. А я тем временем порасспрашиваю, зачем они могут Ай, Спасибо. Уэнди проверяла прошлое барда и обратилась в миграционную службу. Оказалось, он родился в Австралии. Это объясняет, почему о нем ничего не известно до 91 -го года. Нет, приезда сюда он был торговым агентом на Тайване, фирме, продающей лес. На Тайване есть деревья? Интересно, насколько хорошо он знал свое дело. Конечно, там есть деревья. Я знаю. Дальше правда. мы сейчас приедем. Yes. Спасибо. Кейли Рэффер хочет с нами говорить. Yeah. Yeah. Поскольку да. состояние не критическое, я да. могу об этом не скажем. На протяжке, а не Это кофе или суп? Она бы на не хотела, чтобы так вышло. Он бежал в Аверли, там то, что он сделал. Он не того ничего не скажет. Это вы захотели меня видеть. А я бы с радостью никогда больше с вами не встречался. Секрет план, улет. мы приехали слишком поздно. Адесса, зачем она это жила? Это собственное разочарование, и да. вы его подбегли. хочет уничтожить репутацию честного человека. И как в чашу и ужину он разговорился слишком много Он говорил, что поймал золотого гуся. Точнее, гусей. Пару разжаревших гусей, которые думают, что улетят с сокровищем. Он называл его? Но я думаю иначе. Нет. И Пенджин напился, но не настолько, чтобы выдать свою тайну. <Educide> вы разглядели машину, модель, номер, что-нибудь. Мне шесть... Были кто мог его убить? Нет. Allá? Единственное, я слышала выстрел. <enemas> Быть Нет. А, сержант, вы можете оформить ордер? Вот. хочу продлить ее арест на 48 часов. Зачем? Зачем? А у вас была очень хорошая причина, чтобы убить Мартина Мартина. Вы хотели получить его бизнес. Нет, но можем купить дом. Это как положение денег. Однажды там можно замерзнуть до смерти. Да, но в инвестициях нет ничего плохого. Это Джонс. Я позвоню, когда мы доедем. И береги себя. Конечно. Руби. Табордо. А вот я не знала, стоит ли приходить вообще. Уча. Пригляди, баром. Нам надо поговорить. Было бы неплохо сказать, пожалуйста. Он он не может меня убить? Но я постараюсь спасти. Пожалуйста, иди. Разрешите. Еще Буду там. А я сейчас иду, В начале выпуска скоростная глава с новостями от Муча. Что сказала Украина? Обработана почти половина бюллетеней по выборам в Верховную Раду. Впереди Народный фонд Мессенюха. Новороссия же находится к своему дню голосования. Беспорядки на национальной почве в Кёльне. Шествия переросли в массовые погромы. Футбольный ультра подрались с Антон фашистами? Что стало причиной? Зеленый свет для четвертой стакады Сергей Сабианина в движении по новому объекту на отбитом шоссе. Теперь скорость автомобилей увеличится, а экология К, к этой минуте обрабочена почти половина бюллетеней. Главная борьба разворачивается международным народным Артемия Ясеняка и блоком Петра Порошенко. Партия премьер-министра пока впереди буквально на две десятых У нее почти 22% голосов. Только лидеров достаточно неожиданно для всех нарушает самую помощь во по главе с мэром Львова. Петр Вешили с Большой голосов еще не закончен, но президент Украины уже заявил о формировании парламентской коалиции с переговором. То есть сегодня, и, похоже, вряд ли они будут в после обработки 15% бюллетеней. Народный фронт Яценюка обогнал блок Петра Порошенко. Украинская власть пошла на выборы несколькими колоннами, и партия президента с минимальным отрывом уступает премьер-министру. Остальные фракции остаются позади, но парламент как минимум проходит еще четыре. Самоположность, которая сделала ставку на бойцов добровольческих батальонов, номер два в их списке, как раз зарываться с Семеновым блок, который не будет. в мандаты не получают. Впрочем, не будет и коммунистов. Еще, Еще один важный и очень символический итог. Народный шут, высоко которого только Суд Божий, вынес смертный приговор коммунистической партии Украины. Впервые за 96 лет. В украинском парламенте не будет коммунистов. Я вас поздравляю с этим. Украинцы нанесли решающий удар в пятой политической колонии. Блок Порошенко, потерявший надежду на большинство, намерен отъединяться с Народным фронтом премьеры Екатеринского в коалицию, экс-пикер парламента и кандидатов Народного фронта Александр Турчинов заявил на бритинге, что большинство в Новой Верховной Раде может получить 300 голосов. Это даст возможность вносить изменения в Конституцию. У нас для проведения долгих переговоров о формировании и нового правительства. У Украины... Все демократические силы, которые упадут в Верховную Раду, должны объединиться в мощную демократическую европейскую коалицию, которая буквально за несколько дней, как начнет работать парламент, должна объявить о создании большинства. В коалицию президент пригласил все проевропейские политические силы, кроме оппозиционного блока. Эта фракция станет единственной в парламенте страны с другим вектором движения. Но влиять на принимаемое решение в меньшинстве не сможет. Основной электорат оппозиционеров был на Юго-Востоке, но там выборы. Даже представители активистов на Украине, физические преследования, не менее люди пришли и проголосовали за нас. Мы довольны тем, что люди не испугались поддержать оппозицию. В явном меньшинстве оказалось большинство области участвований. Среди них Конгресс украинских националистов и правый сектор, впрочем сам Дмитрий Ярош, Партия Олега Лешко и даже ему якобы мог достаться до спикера Рады. Но теперь с результатом 7,5% довольствоваться придется только меньшинство в президентской коалиции в штабе радикалов. Не скрывают недовольство. Украинский народ станцивал компактно на граблях. Но, к сожалению, через год-два мы это почувствуем. Единство у кандидатов утром в понедельник. Sadrick, was liegt denn da? То, что официальные данные выборов еще не объявлены, предварительные результаты во многом показательны. Украинцы не поддержали радикалов. Повторяли Берешко забирают чуть больше процентов. А националисты и свободы во главе с Олегом Перневоком пока не проходят даже минимальный барьер. Не нашли отклика среди избирателей и многие украинские политики, которые бросались громкими и скандальными заявлениями. Среди них, например, известно своими рукаховскими высказываниями Ирина Фарион. Сильно различается, что вполне ожидаемо и политические украинцев по регионам. Эксперты говорят, что это в очередной раз показывает, что раскол в украинском обществе лишь усиливается. На отсокие страны с большим отрывом лидирует оппозиционный блок. А народный фронт Арсения Яцуняка еле-еле перешагивает за 10%. В то же время на западе оппозиционеры набирают и А партия премьера получает больше 30%. Примерно высокое количество голосов по всей Украине получает самый хуже, с мэром Львова. Это стало одним из главных сюрпризов выборов масса таких сторожилов украинской политики, как, например, без Юлия Тимошенко. В программе «Самопомощи» один из главных пунктов – развития местного самоуправления. Политологи также связывают успех партии с желанием украинцев проголосовать за новые политические лица, которые не связаны ни с прежним режимом, ни с нынешним руководством. И очередные выборы в Верховную Раду прошли с многочисленными нарушениями. Только по официальным данным МВД Украины в правоохранительные органы поступило почти 600 обращений. Большинство зарегистрировано в Киеве. Привижал десятки заявлений о пуску избирателей, незаконной агитации и порчи бюллетеней. Неоднократно милиция приходилось выезжать на сообщения о минировании избирательных участков. Не вошлось и так называемых каруселей. Во многих регионах оперативники останавливали автобусы с людьми, которые хотели задействовать под голосов. Куда они ехали, никто объяснить не мог. Многие разногласия уже традиционно для украинской политики решались силы. Охранники Олега Лешко напали на журналистов, которые пытались взять лидера радикалов интервью. Пострадали и кандидаты от президентского блока. В Днепропетровске неизвестные разбили урны и облили бюллетени чернилами. А в Харькове на одном из участков оперативники задержали двух мужчин, у которых содеялись целый арсенал оружия. А вот же перед Донбасса активы готовятся к своим выборам. Голосование на юго-востоке назначено на 2 ноября. По данным ополчения, украинская армия увеличилась численность в зоне боевых действий. Словики активизировались в пригороде Мариуполя. Сообщается об Позиция ополченцев в районе посылка Никишина. Однако действия военных не мешает населению возвращаться к мирной жизни. Александр Городников следует с развитием событий. В день выборов на Украине жители Донбасса отмечали День народного единства на праздничные мероприятия. В центре Донецка собрались несколько сотен человек. Картина, от которой ввешали Новороссии. Это последние пять месяцев бомбежек, которые, похоже, успели ответить. Вам организаторов и его цель не только отличить людей но и объединить зрителей Донецка. По сцену звучали песни на русском, украинском, татарском и даже греческом языках. Национальные коллективы Самуру вгостили собравшись с этой войны национальные люди. Узбекские народные республики не проводились. Впрочем, даже если избирательное участие дети были бы открыты, яркость усточного была бы минимальной. Жители Тамбака прямо говорят, "На нынешней Украине и не попути". Она нам показала, что она нас не любит своих детей. Массовыми столкновениями завершился март футбольных фанатов в немецком Кёльне. Тысячи ультра слышали на улице, чтобы выразить недовольство действиями солофейтов, которые вербуют свои ряды граждан Германии. Для разгона агрессивно настроенных демонстрантов полиция была вынуждена применить водометы, если защищались от насмешек. Мобилии летящие в полицейских камня и летящие камни бутылки в самом центре Кельна. Настоящий хаос устроили почти 4000 футбольных фанатов и утраправных экстремистов. Инициаторами беспорядков стали представители движения хулиганы против салатитов, которые в последнее время все больше набирают силу в Германии. Протестующие тоже попытались взять штурмом близлежащий железнодорожный вокзал, чтобы их они это сбушевавшуюся толпу стражепорядка были вынуждены применить цель такие газ, но 44 полицейских, 61 демонстрант. 17 человек были задержаны. Ситуация осложняя и то, что параллельно с акцией футбольных ультра. В городе проходил еще один месяц. На него пришли около 500 представителей профсоюзов, антифашистских демонстраций и не движение левого толка, чтобы выразить свое недовольство открытыми призывами, чуть ли не к началу охоты на экспорнистов. Сегодня они вышли против палакидов. Завтра, возможно, они будут настроены против коммунистов, потом против левых, а потом Бог знает против кого и чтобы подобное продолжалось у нас в городе. Фалахиты представители крайне консервативного и радикального течения в Исламе. Они все активнее распространяют в Германии идеи джихадизма и вербуют немцев в ряды боевиков, воюющих в Аравии и Сирии. Власти сами ничего с этим поделать не могут, что вызывает острое недовольство футбольных фанатов. Они даже решили на время забыть свои разногласия и объединиться в движение против радикальных исламистов. С атмосфера в Керне, которая отличается и этнической... Набратья. Каждый днем накаляется все больше. Последний инцидент уже второй до последний месяц. Вроде раз поводом динамика в Беспаре служило строительство в мечети. Она возводится в центре города и, как уже заявлено, станет крупнейшей в Европе. Стану Фомичеву, Виталий Марченко, центр. Сейчас на Камчатке самые низкие за последние 15 лет миграционный поток. Снизилась смертность, растет вырождаемость, И через пару лет должен начаться прирост населения. Об этом президенту Путину доложил сегодня губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. Он также рассказал о росте зарплат и исполнении мастер главы государства, задающих параметры социально-экономического развития страны. Особо глава региона отметил вклад развития страница за федеральной целевой программы по улучшению устойчивости ну, мы прирастаем, скажем, в мы, конечно, прирастаем. в прошлом году 80 82,5 тысячи квадратных метров, в этом году будем сделать больше. Очень программа по сельсвяки. участок длиной почти 700 метров стал последним построенным в рамках масштабной реконструкции трассы на отрезке от Московской железной деревни до Также предусмотрено устройство боковых поездок, для мобильных пешеходных переходов и остановок общественного транспорта. В результате реконструкции увеличится проблема с и улучшится экологическая ситуация. Работы планируют полностью завершить уже к концу этого года. Здесь уже была запущена 3 стаканы, сегодня запускается 4 четвертая. Общая протяженность около трех километров, это крупнейший строительный объект города Москвы в области дорожных, дорожно-транспортных объектов. Помимо этой магистрали строится еще два объекта. Это развязка на МКАДе, которая, я надеюсь, в следующем году также будет закончена. Ну и Росавтодор, которая ликвидирует Курской горлышко, которая здесь появится после такой прекрасной магистрали, когда она будет закончена. Почему в автошколах станет обязательно для получения водительских прав? Об этом на совещании со своими заместителями сообщил сегодня премьер Дмитрий Медведев. Я записал постановление, которое меняет правила в большей и по получению удостоверений. Действительно, очень важно, чтобы завершить эти тех, кто умеет не на шее. Для этого необходимо усовершить правила получения водительских удостоверений, сделать этот механизм прозрачным, и понятным, это касается прежде всего и обучения будущих водителей. Посещение автошколы становится теперь обязательным. Сама больше а, а? также сообщил, что правительство подтвердило по модернизации БАМа и по Общая инвестиции в ближайшие три года в развитии магистрали составляет 60 миллиардов рублей. Из этой суммы 302 миллиарда рублей берут на себя РЖД, а с 260 миллиардов потребуется от государства. Сегодня в столице награждают юналистов конкурса детского и молодежного творчества Розовый троп». Торжественная церемония 2 минуты проходит в данные правительства Москвы. Серьезно выручает победителям в различных номинациях от академического и эстрадного вокала до драматического мастерства и судоводственного слова. Финальный этап юбилейного 20-го конкурса Розовый троп» стартовал 24 октября. На лучших профессиональных площадках столицы выступили почти 2000 участников ботраскую в в 4 до 19 лет экспростраивает России и в зарубежных стран. Человек, который улетел концерта, будет учеными не сегодня Николай Караченцев, народный артист России, один из самых ярких актеров театра и кино. На его счету сотни блистательных ролей. Граф Рязанов в юноне Агу. Сентиментальный ковбой Билли Кинг в человеке с бульвара Капуцинов. И даже нелепкую голос сыр Ури в приключениях электроника. Поздравление Николай Караченцев начал принимать еще накануне. В родном линкоме состоялся его творческий вечер. Ольга Стрельцова хоть на маленьком, видишь караченко, слышишь его голос и тут же сил прибавляется. Настолько мощная энергетика у человека. Не мудрено, что в школу студии МХАТ сразу стал любимцем у режиссера. Жанра не выбирал. Ему любой был по Всегда хотел быть первым артистом в мире. Это его слова. Те, кого с Николаем Петровичем была судьба, это подтверждают. И своих эмоций не сдерживают. Когда я думаю о Николае Петровиче Караченцеве, я ощущаю себя счастливым человеком. Я до 1974 года, наверное, не был счастлив по-настоящему. А в 1974 году Николай Петрович подарил своего Тиля, Суэн Порезаемый сын, герой дипломата, путешественника Николая Караченко. Все, далее, с погоды я с вами обращаюсь, желаю всего самого Добрый доброго и до встречи. Здравствуйте, в Медию ТВ о погоде. Сегодня информацию Гидрометцентра России представляю я, Наталья Зотова. Расходим а, на Камчатке на а вот при море, в Приморье расходится, там плюс 3,8. В Хабаровском крае и Ивамурской области на пару градусов ниже, и все-таки небольшие дожди не стали исключать не стоит. В Сибирь тоже погода начала налаживаться, от Красноярска до Абакана без осадков, в Красноярске минус 8. В Западной Сибири и на Урале снег сохранится, но морозы смягчатся. В Новосибирске минус 6, а в Перми ноль. На европейской территории погода продолжает возвращаться к Нормии. В центре и в Чернобиле потеплеет до плюс 7. Здесь сохраняет свое влияние антициклона, так что пока без осадков. На северо-западе при юго-западном ветре может потеплеть до плюс 1, но здесь уже хозяйничает циклон, поэтому не скучны дожди. На юге стараниями антициклона осадки практически прекратятся а вот очень сильный ветер сохранился. Поскольку воздух небольшой дождь ветрено и плюс 9.11. В если выше по смене без остатков будет плюс 3-5. Всего самого доброго. До встречи. За вкусной едой снова и снова приходит из жога. Причиной изжоги кислота, выделяемая желудка. Ваше средство действует лишь в One Что в шорох листьях нам несет в открытый окно, и половинский, и, и чашки нын, и аромат кофейных зерен, и гранул yeah. красота, и гранул нежный шепот, и предвкушение, и вкус полнота. Yeah. Все это удовольствие несет нам. Мы с кафедром кофе, yeah. который дает удовольствие. Пикушек. С 1 по 3 ноября. центр в Мондиал. Пишите, ради в один салон кожи и меха. В Мондиал. У нас еще очень много мест, в России, которых я не был, которые хочется посмотреть. Но ну, накопить очень тяжело. А здесь это очень удобная форма. Но ну, потому что я вот этот кредит, возьму следующий по какой-то степени свою мечту осуществить. Вы пенсионер, для вас 12%. Совкомбанк. Не встретил тебя, свободную духом. Это пока свободная. И что, если новость суд суде будет? Ну и что, нас ведь не посадят? Это же важно. И что будет с нами дальше, наверное? Будем жить как раньше. Вспоминать, что несмотря на то, что нас не посадили, как преступников в нашей Придем по кафе, чтобы не возил Видите? Это Бен Джонс. Привет. Слушайте, если вы еще не ужинали, предлагаю поехать в наш домик на берегу и устроить барбекю из Москвы. ха или? Предложение заманчивое. Ну, пойдемте. Я покажу вам ваши комнаты. Там не мою. Все было так же, как в прошлый раз. Ничего. Осторожно. Посмотрим с другой стороны. Зачем они могли нырять? Я поговорил со стариками в шее. Говорят, что корабль под названием Арлихин сел на мель и затонул. Вам знаете, когда это было? В 1846. -м. Точно не знаю. Он вез золотые артефакты из Франции. Майки, черно, сокровища. Где-то должен быть список крушений. Сама. Да, да. Артисты, но в ничего нет. Тогда, как проверить. У меня есть сертификат на подводные работы. Акваланг в отличном состоянии. Мы можем поплыть туда утром и проверить. По обычным расценкам я беру недорого.